Боже, слава Твоя! Это от Бога огонь сходит на меня! С неба на землю течет, Боже, слава Твоя! Это от Бога огонь сходит на меня! Сила Твоя меня возвышает, под всеми заботами У! и через горы проблемы и несчастье проводит меня У! с неба на, на землю течет, Боже, слава Твоя, Нет, это от Бога огонь сходит на землю Боже, слава твоя, это от Бога, огонь сходит на меня, и жизнь моя наполнилась смыслом, наполнилась радостью. Ты изменил течение жизни моей навсегда. Боже, слава Твоя! Yeah. Это от Бога огонь сходит на меня! Да, да, да. С неба да, на землю да, течет, Боже, Боже слава, слава Твоя! Yeah. Это от Бога огонь Боже, сходит на меня! Пламя горит, и жар от Него Зажигает Уу, этот, этот огонь, огонь уже не погасит, погасит никто, ни тогда С, С неба на землю течет Божество.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 Землю течет, Боже, слава Твоя! Это от Бога огонь сходит на меня! С неба на землю течет, Боже, слава Твоя! Боже, слава твоя, yeah. это, это огонь, Бога. Огонь сходит на меня. это Огонь, Огонь сходит на меня.